Старая как лесник из Поволжья игра Нет, конечно не настолько старая Кровавая как сам чёрт Хотя нет, чуть более кровавая Да, примерно так Определенно вот настолько кровавая Пугала меня до усрачки, чёрт Да я даже боялся подходить к кому из-за неё Сама мысль о том, что В это вообще можно поиграть, Вызывала у меня срыв всех клапанов Ну в переносном смысле, конечно Я хоть и был на редкость с сцикливым говнюком Но до настоящего потопа все же не доходил Познакомил нас папка, привел меня к себе на работу, усадил жопой на стул, сунул под руку мышку, под другую клаву, поставил перед носом монитор и сказал Играй, и я играл, чертовски недолго, мне хватило буквально получаса. хотя тогда мне все казалось большим, чем есть на самом деле Так что скорее всего прошло от силы минут пять. Все из-за того, что я был капризным ребенком и от того категорически отказывался держать этого ублюдка в руках А будучи на редко трактористом, я просирал всему, что только было в этой игре в итоге я забыл про нее на пару лет. Пока один мой друг или подруга, я уже не помню, не показал мне вторую часть этой замечательной игры. Но об этом мертворожденном уродце я говорить не буду. Просто это несчастное создание напомнило мне о своем старшем брате. И я, будучи уже ярым сторонником мышки, с радостью согласился снова поиграть в старый, добрый и Удивительно, сколько нового я узнал об игре. Нет, я не говорю об отсылках к таким фильмам и произведениям, как Фантазм. Зовещие мертвецы. Ворон. А также ко многим другим. Я говорю о том, что в игре, оказывается, было что-то кроме сраного умирания от каждой сраной твари, которая там ползала. Оказывается, там можно было убивать. Находить ключи и открывать двери. В общем, все как в реальной жизни, только со стаканом сока в руках. Была ли игра плохой? Определенно нет. Была ли игра подходящая? Для мелкого писака, которым я был, когда играл в нее первый раз? Нет. Советую ли я в нее поиграть? Определенно да. Ведь это то, что сейчас модно называть Алскулом. С вами был Гарри Огнем. Всем спасибо, всем пока.